Короче, опять у меня микрофон не заработал. И как лишь с вами, Шеремида. И это у нас кафе-симулятор, немного обновленная версия. И сейчас я спущусь и посмотрю, что там есть у нас. Так-то ничего интересного, все тут немного по-старым, как я вижу. Только надпись поменялась. И сейчас я буду покупать всякие компьютеры. Но я... Знаю, что тут у нас есть кресла всякие, новые. Может они, конечно, были, но мне кажется, они немного улучшены теперь. Вот я все купил. У нас тут есть пак для компьютера и одна арканная машина. Вот, и поэтому я, думаю, вот здесь поставлю столик, потом мычку, клавиатуру, монитор и системный блок. С креслом. Нажимаем кнопку принять. И у нас тут... А, нету. В принципе, надо просто подождать. Сейчас я попробую затолкнуть кого-то. ничего себе, даже получилось. Так, э, блин, не пропрыгивается. Так, принимаем. И у нас тут... А, теперь есть. Осталось просто подождать. Вот. А что у нас по заданиям? По заданиям 50 вот этих... Как они там посещаемость, а еще я помню, что ну, в этой новой версии может быть в сундуках какие-то ну пред, вещи, предметы, не знаю. Я сейчас поищу, и у нас тут, а, я так понял, мне кажется, нет, а нет, есть. вот Я могу даже, в принципе, если тут... А, кстати, да, тут еще можно по мусорникам попробовать найти, и я могу попробовать даже собрать, я думаю, целый компьютер. И у нас тут а, паутина, паутина, ух, кресло. Кстати, паутина вот это можно будет продать. Поэтому я соберу. И еще собрал. Можно кресло забрать. И поехали еще что-то найти. Тут у нас гнилая плоть. Клавиатура, паутина. А дальше что-то у нас есть или все? Вот еще есть. Так, кресло и стол. Я забыл, как говорится, стол. Так, вот это, вот это, вот это. И я могу это, в принципе, все поставить. И докупить. Вот так. Ставлю стол, кресло и мне невидамые видов... линии в Дискорде. И можно, в принципе, принять вернемся назад и можно купить в принципе э, мышку вот так я еще насобирал 900 баксов чтобы купить системный блок вот и поэтому системный блок и первого уровня вот и я там покупал мышку для меня прошло много времени а для вас не очень вот и поэтому я забираю и можно в принципе прокачать это наполовину второго уровня, наполовину первого. Прикольно. А что я могу тут еще сделать? Это у нас информация, закрыть кафе. Уже ночь никто не будет покупать. Ну, эм, ладно. Э, вот я поспал на кровати, теперь можно открыть кафе. И вот у нас даже эти куда покупать и что? Полгил. Давай, молодец. Иди, иди, иди. И ты у нас будешь за компьютером. Что ты встал? Тебя переделили, ты знаешь? Ладно. Ну ты ч ⁇ хотя бы на, ну, ну, на другой... О, а могут, сдавай на компьютер. Эм. Да. Не люблю тот компьютер. Так, принимаем. И все. О. Можно еще раз принять. Так, опять принимаем. Вот я думаю, можно, в принципе, даже купить аркадный автомат. И поэтому магазин. Аркадные машины. Машина за 420. Вот. И можно забрать. Так, и куда поставить? Эм, чё? Ну ладно, я думаю, можем поставить это вот сюда и все. Так можно зайти в магазин аркадной машины и купить. Вот. Теперь осталось забрать. Эм, Стол мешает. С чем его сюда поставили? Так вот я забрал и можно поставить. Все. Идеально. Я думаю можно посмотреть, что тут интересно. И э, пропустить вот. Эм, Прикольный. Мне кажется это всего просто переделанные аркадные машинки надо будет посмотреть на свои старые видео про интернет кафе и стол прозрачный ну в принципе ничего интересного и что у нас в банку я думаю можно положить 500 долларов да раз и положить где у нас вот он. 100 м ну короче ладно если положу чуть потом, а сейчас я думаю можно купить что автомат или что ладно, я думаю все-таки можно ещё сейчас положить и можно поставить автомат и надо про еду не забывать, и поэтому мы покупаем яблочко. Так можно купить системный блок второго уровня и заменить кстати, можем мы потом все заменить? Да. Вот и миссию выполнил. тык <ин> Собираем выполненное задание и мне дали аркадную машинку второго уровня. <ин> так, теперь я могу купить стол первого, ой, стол первого, уровня, потом стол, дальше монитор, потому что компьютер есть, клавиатура и мышку. тык тык тык тык тык Вот и компьютер сделал. Я вот думаю, может все заменить на второй уровень. Я сейчас это продам и поставлю аркадную машину второго уровня. Так, аркада машина второго уровня. И может что-то еще купить. Эм, можно купить ей стол. Один хватает. Вот я поставил аркадную машину. И можно заменить. С... Стулы, вот, и поэтому я поставлю вот здесь или здесь. Ну, вот здесь, короче. Ты -ты -ты. А ч я в минусе эм, не а, кто-то взорвал, походу. обзор магазинчика тут об а, VR-очки. Кстати, может, если все будет, то я вот это буду снимать на VR Minecraft Если у меня будет VR, вот. И так, дальше, что тут у нас интересного? Ну, э, PlayStation и, короче, какие-то. Xbox, который на самом деле кукбокс cool или как-то так. Дальше, MindStation, MindStation 5. Э, короче, ничего интересного. Так, у нас следующий конца за 80 тысяч. А значит, я в этой серии не наберу год. Вот. И я думаю, можно будет здесь все сейчас заменить, чтобы вот белые автоматы и вот эти обычные стулы, на все на второй уровне. И поэтому и вот я все сделал. И поэтому всем пока пока, потому что 80 тысяч не лень сейчас набирать. И я думаю, буду снимать вторую серию, и там я наберу 80 тысяч. Всем пока пока.